Все знают, что квартиры в жилом комплексе Южный квартал сдаются с качественным ремонтом от застройщика. А квартиры в третьей и пятой очереди сдаются не только с ремонтом, но еще и с кухней и полностью укомплектованным санузлом. Пойдемте посмотрим соурум. Компания «Броско» устанавливает качественные дизайнерские кухни во все квартиры третьей и пятой очереди. Все кухни класса «Комфорт плюс». Это европейские материалы и качественная фурнитура. В комплектацию кухни также входит варочная панель и вытяжка, а также подсветка всей рабочей зоны, а также аксессуары, лоток под приборы, сушка для посуды, гранитная мойка и смеситель. Вся фурнитура с качественными доводчиками. В студиях будет барная стойка, которая сможет заменить стол, что сэкономит место. Все квартиры в третьей и пятой очереди сдаются с полностью укомплектованным санузлом. Ванная со смесителем, унитаз, раковина и шкаф с зеркалом. Преимущество этих квартир в том, что все самое необходимое уже установлено. Вам останется только самое приятное – расставить мебель и наслаждаться жизнью в жилом комплексе «Южный квартал».